Психи, в чем их польза, а где нужно от них уходить подальше, как выйти на прогнозируемый доход уже сейчас, в ближайшие пару месяцев, пока все отдыхают. И я, Надежда Новосельская, психотерапевт, лайф-коуч, интернет-предприниматель с опытом уже около 10 лет. Сегодня кратко расскажу вам, кто такие психи и чем они полезны. А чем они не полезны, и как отличить патологию от нормальной психики? Итак, психическая энергия это сила, это энергия, которая движет нами, каждым человеком, туда, куда человек себе наметил. Поставил четкую конкретную цель, видит свои конкретно измеримые результаты, они а просто плавает, идут туда не знаю куда. Так вот, почему психи в хорошем смысле это полезные люди. Итак, внимание. Мы знаем, что слово псих у многих вызывает такую ассоциацию, ну, это такой человек неприятный, подальше от него, да, это такой неуравновешенный, эмоционально неуравновешенный человек. И таких мы стараемся избегать. В семье такие люди нам неинтересны. Хочется мудрости, сбалансированности, правда. В бизнесе тоже хочется быть таким уверенным в себе, спокойным человеком, правда. Хочется иметь партнеров, которые такие анали анализом обладают, спокойным, мудрым раскладом мышления, правда. Ну, как бы все нормально. Так а где же вы спросите польза от этих психологов? Итак, двигаемся дальше. В хорошем смысле псих – это тот, кто заряжен на результат. Это тот, кто проактивен. Что значит проактивен? Он думает, что происходит сейчас в мире, в ситуации у него, и он думает как бы упредить нечто, чтобы не попасть в то, от чего другие боятся. Ну, например, сегодня у нас 20-й год, уже август месяц, и многие люди отдыхают, потому что их выпустили на волю. Правда? Их выпустили на волю. Как бы... Привет, Оксаночка, здравствуйте. Как бы отдыхайте, типа. Но нам вкидывают в голову, уже мы знаем это с весны, что будет так называемая вторая волна. Правда? И вы тоже знаете, что этот коронавирус искусственный. Да, есть Вирус, да, есть болезнь, она не настолько страшна, как ее расписывают, но людей в, вкидывают им в голову, что это прям ну чума какая-то. Понятное дело, что нам нужно быть аккуратными, чистоплотными там, и так далее. И заниматься своим здоровьем, иммунитетом. Спасибо большое за ваши сердечки. Но как умный, психически зрелый человек. Смотрит информацию в интернете и видит, ага, еще с весны впрыск делают, что будет вторая волна. Да, попытаются эту волну нам закинуть. И закинут не от того, что будет вспышка коронавируса. Соплей будет и так, как всегда, весной и осенью, у кого есть хронические заболевания – тот, кто не занимается собой, тот, у кого низкая психическая энергия, тот, то передает детям своим вот такую вот энергию, ну, ну и так далее. Причин много, я вам как врач сейчас не буду тут лекцию читать. Моя задача сейчас вам показать, кто такой проактивный человек, кто такой псих в хорошем смысле и кто нам нужен как псих в наших, в наших делах. Итак, еще раз, в семье, в отношениях, в бизнесе психи, патологическом таком плане не нужны, от них только дисбаланс, правда? Так мы с, сейчас говорим о здоровых психах, нормальных психах. А нормальные психи – это которые одержимые своей целью, которые упреждают своими действиями проактивными, понимая, что происходит в мире. А в мире сейчас происходит, вы знаете, так называемая вторая волна будет. И вот те, кто отдыхают сейчас на морях, те, кто просто расслабили свои мозги и правильно делают. Я сейчас тоже на море и тоже отдыхаю. Так вот, те, кто проактивно включаются и зажигают сейчас вот эту свою психику, они по-хорошему психи, по-хорошему психи. И сейчас, пока большинство отдыхает и расслабляются, ну так мы люди устроены, мы подвержены там, каким-то общим тенденциям, весна, лето, солнце, ну, открыли нас, ну, ладно, пока я тут поотдыхаю, позагораю, да? Так вот, пока все отдыхают, большинство людей расслабляются, проактивные думающие люди, они включают пропеллер и начинают действовать, и используют знания, свой так называемый бренд, про который так много сегодня говорят, реализуют через действия, это каждый день выходить в эфиры, это давать каждый день полезный контент, это приглашать людей на консультации, это ну те, кто из вас психологи, коучи, МЛМ-предприниматели, это люди, которые придут к вам адекватные и такие же психи проактивные. Все. Вопрос, как приглашать? Статья, анкета, приглашают, приходят адекватные люди. Они на вас смотрят, что вы хороший, правильный, здоровый псих? Они заряжаются вашей энергией? Конечно, не хочется идти с вами, когда вы трезвомыслящий, когда вы регулярно выходите в эфиры, когда вы регулярно пишете статьи, даже если вам не хочется, даже если у вас мозги поплавились на солнышке от, от отдыха, от моря. Когда у вас есть конкретная цель, вы видите, куда вы идете, у вас заранее продумано, прописано, как еще, как еще, как еще. И тогда у вас возникают всегда какие-то темы для постов но у вас есть проактивность, вы здоровой психикой. И пока все дома, или на морях, или на пляже, или на помидорчиках, или с детками играются, это все надо, ребят. Но проактивные, нормальные, здоровые психики быстро строят первую линию. К ним приходят такие же, как они, нормальные, здоровые психики, с проактивным мышлением и действием, потому что понимают, что вторая волна для тех, кто будет спать, наблюдать, бояться. Вторая волна для тех, кого их просто смоет эта волна, если они не будут проактивными и не быть психами в хорошем смысле. Поэтому вебинар сегодняшний эфир это про психов, про здоровых, нормальных психов, про людей с проактивным мышлением, друзья. И как часто бывает, мы такие вот инертные, тянемся, что-то там идем, пока нас куда-то там не поведет какая-то инстажара, пока нас не поведут какие-то тренинги, в которые мы заходим. Да? Мы ждем пока нас спонсоры, кто в МЛМ, э, из вас э, куда-то там нас поджучат под, под одно место. Да? Ждем пока нас раскачают, а не, друзья. Психи в здоровом смысле, они видят результат в своей голове конкретно измеримый. И не просто пишут про финансовый успех, про финансовую независимость, про путешествия, они видят конкретные цифры. Так вот, конкретные цифры. Для того, чтобы за пару месяцев максимум, да, я говорю реальные вещи, вышли на 5-10 адекватных нормальных психов в вашу первую линию, вам нужно быть самими психами. Если вы психологи-коучи, и хотите, чтобы были с вами адекватные люди, которые тоже проактивны и думают о том, что вторая волна, так называемая. Давайте будем реалиями рассуждать. Вторая волна, то бишь осень, придет, чтобы закрыть людей. Да, другое дело, что не всех уже закроют, люди уже не будут сидеть, но закроют больше от того, что идут волнения, войны. Беларусь, Хабаровск, Америка выборы, в Украине выборы осенью и во всех странах какие-то движения идут за власть. Кому выгоден этот коронавирус, чтобы закрыть нас, баранов, чтобы мы не сильно волны поднимали? Угу. чтобы усмирить толпу. Вы же это понимаете, да? Я думаю, вы умные люди, кто это понимает? Ставьте плюсики в чат, пожалуйста. Не будьте инертными, э, будьте хорошими психами. Включайте энергию, я вам отдаю, и вы отдавайте. Понимаете, да, человек? Поэтому проактивные психи это те, которые действуют прямо сейчас. Они пишут статьи, они выходят в эфиры, они приглашают людей по анкете или через... Чат-бот к себе на консультацию, они проводят с ними консультации, коучингами, вопросами продвинутыми, продв вернее продвигающими. Вы никого ничего не впариваете, вы не рассказываете про, ваших, про ваши знания, про ваши программы, про вашу пользу какую-то, как психологи любят, сама этим когда-то грешила. Вы не рассказываете на консультациях про компанию, про лидера, про, про сколько компания на рынке, никому это не надо. Вы потом это уже все расскажете, они потом все узнают. Задача на первой коуч-сессии, бесплатной, дать людям пользу. А что это значит? Задать им продвигающие вопросы, чтобы человек сам вошел к себе в диалог и сам себе ответил, чего он хочет, зачем ему это надо. Алгоритм таких вопросов я вам могу дать, только без практики. Ну, Шеньки, не будет. Только через общение друг с другом. Прокачайте себя в трехдневном интенсиве, который начинается уже сегодня. Друг друга, вашу целевую аудиторию научитесь продавать, не продавая, давая людям пользу. Отвыкайте вы уже от продаж, от трахтения. Я сама это, как психолог, коуч, психотерапевт, прогрешила многие годы. Приходит человек к тебе на консультацию, и ты начинаешь валить, рассказывать, что ты знаешь. Человек уже смотришь, думаешь, господи, скреп, ты уже рот закрыл. А ты такая умная, тут что-то рассказываешь. Да, я такой же была. И я прошла множество тренингов, коучинговых программ, для того, чтобы понять. На практике, на практике, так я и так все знала. Потому что дипломов полно, сертификатов полно. И что? И что на практике? Люди слушают на тебя, смотри, какая ты красивая, фотография у тебя красивые. И что? Хорошо, если у кого там фотографии красивые. И до тех пор, пока вы не научитесь консультировать людей, задавать им вопросы, которые помогут заглянуть им в их будущее, которые помогут им осознать, зачем им это надо, таким образом вы даете пользу человеку. Человек может прийти к вам на консультацию, в программу, человек может прийти к вам в вашу компанию, что вы там продаете, путешествия, баночки, экологичные там продукты какие-нибудь, да, неважно, сегодня много качественных MLM-компаний, через которые можно себя вот так продвинуть, если вас хорошо и правильно обучают ваши лидеры, или сами обучайтесь, потому что не надо ни на кого рассчитывать. Если вы пришли работать, хотите построить бизнес, прокачать свой бренд, значит, качайте его каждый день своими действиями, приглашайте таких же психов, в кавычках или не сами к вам придут, заряженные, здоровые, проактивные, которые реально понимают, что если ты сегодня не будешь активно, психически включенным, вот таким вот психом, если ты не поработаешь активно 3-6 месяцев, то волна вот эта коронавируса, еще какого-нибудь там волна чего-нибудь смоет. А надо понимать, что сокращают рабочие места. А надо понимать, вот я сейчас живу в Египте, уже девятый месяц после того, как наступил этот коронавирус, я решила остаться, домой не ехать. Я наблюдаю, что здесь происходит. Какие отели выживают? Какие унылые владельцы этих дорогих отелей, у кого нет запаса прочности, они реально переживают, что с ними будет. Маленькие отели, маленькие какие-то магазинчики, компании, они уже все, сдохли. И уже вряд ли их вернуться. У них позабирали лицензии, потому что они не платят людей, которых они распустили. Поэтому остаются только те, у которых есть запас прочности денег. Ну, люди, которые дружат с головой, они умеют думать наперед. И, естественно, будут что они выкупать? Маленькие или не выкупать. Какие люди сейчас приезжают, какие люди сейчас отдыхают? В большинстве своем отдыхают в хороших выповских отелях, в хороших апартаментах и виллах люди, которые думали не отперед. Это не только воры, как мы с вами привыкли думать, богатые люди, нет. Это люди, которые думают наперед, которые просчитывают каждый кризис, которые ждут уже даже кризиса, чтобы на нем заработать. Да, потому что кризисы были, есть и будут. Идет преизбыток денег, печатается много денег. Люди получают кредиты, много-много получают. Идет, люди берут, берут, берут. Трудиться они очень хотят, наслаждаются сегодня моментом, отдают мало. В итоге этот преизбыток печатающих денег, как вы понимаете, девальвирует эти деньги. И поэтому это одна из причин, почему происходят кризисы. Так вот, умные люди упреждают, смотрят, что будет наперед, и уже ждут эти кризисов, потому что это закономерность. А, а те, которые привыкли только брать, надеяться на государство, на пенсию, на маму с папой, они так и останутся где-то там на задворках. Поэтому я вот тут сейчас нахожусь и вижу, кто сейчас приезжает. Те, у которых еще какие-то запасы остались. Те, которые еще не совсем понимают, что э, кризис только начинается. Его еще не было. Угу. И закроют нас не потому, что, еще раз повторю, потому что будет развиваться новая волна коронавируса. Будут обычные сопли, обычные кашли, что у людей есть, под, под корону туда скосят а людей закроют, чтобы они бунт не поднимали. Потому что войска стоят вокруг Москвы, вы это знаете. Выжидают, что в Хабаровске выдохнутся, и их там переловят и посажают. Ну, вы это понимаете, вы же, ну, не я, не с кем свалилась, да? А в Белоруссии этот, Лукашенко договаривается и с Путиным, и с кем угодно хочет договориться, лишь бы только остаться у власти, иначе его, за его кровавые дела что он там натворил за столько лет э, пиночета, его там ни по не погладят, и они договариваются, чтобы держаться во власти. А люди – это быдло. А люди – это то, кем нужно управлять. Поэтому я не буду сейчас вам долго говорить, просто мне это немножко интересно, я этим занимаюсь, тем более работала раньше в государственной системе, в Главном управлении разв разведки, в отделе, в отделе психофизиологического обеспечения. И меня немножко научили мыслить системно. Поэтому я понимаю, что происходит в мире, и прекрасно понимаю, а что же нужно делать сейчас. Итак, подвожу итог. Нужно быть, ребята, проактивными. То есть действовать на упреждение. Не сидеть и не ждать. Пока вас закрутят какая-то инстажера, какой-то там э, спонсор, какой-то там э, тренинг, какой-то у вас... Э, подожмет вас задней морковкой сзади и заставит вас что-то делать. А люди сегодня, те, кто поумнее, проактивнее, они уже в интернете, они уже понимают, что правильно или неправильно, но нужно действовать. И для того, чтобы к вам приходили такие же психи, в хорошем смысле слова, такие же проактивные, думающие люди с бизнес-мышлением, люди, которые работают над собой, прекрасно понимают, что за все нужно платить. Что если у вас нет опыта, и вы не знаете, как продавать на консультациях, не впаривать, не манипулировать, не надоедать, вам нужно становиться интересным, думающим, проактивным человеком и консультировать, приглашать людей. И в каждой вашей статье, в каждом вашей публикации, видео у вас должно быть приглашение на эту консультацию, и на этой консультации тренируйтесь и продавайте. Что вы получите, когда будете Консультировать людей. Первое. Вы дадите людям пользу. Вы покажете им соединение с собой. И люди сами будут с помощью ваших продвигающих вопросов. Ну, например, а как? Человек, ты спрашиваешь, а что ты хочешь? Человек пытается формулировать, чего он хочет. Он может лепить какой-то э, бред, потому что у нас в голове у всех бред. У нас каша в голове. Я как психофизиолог вам авторитетно заявляю, нейронные сети рассчитаны на то, чтобы вы жили мы для себя, но мы не умеем пользоваться этим мозгом, нейронными сетями, поэтому у нас загружает вот эту вот хрень, которая идет сейчас информационная операция и так далее. Поэтому, когда человек знает, чего он хочет, на него меньше влияет вот этот вот фон этот семантический шум этот. Поэтому ты человека спрашиваешь, а что ты хочешь? И человек тебе пытается рассказать, но ты понимаешь, что у него, я хочу зарабатывать миллион, неадекватный, до побачения. Человек начинает, я хочу быть богатым, я хочу быть финансово независимым. Как ты это понимаешь? Ну, и человек это у него мысли разглядаются, как бараны по полю, пока их не соберешь в кучу. Да? Поэтому мы учимся сами собирать своих баранов. И ты задаешь вопрос, до тех пор учишь его, ну, самому муж, конечно, надо вначале научиться, пока человек не сформулирует, чего он хочет. Потом ты задаешь другие вопросы. А как ты понимаешь, что это произошло? Человек опять вам какую-то фигню лепит, потому что его никто не обучал. А вы обучитесь сами на практикуме. Сегодня уже начинается практика. Ссылка в шапке профиля. Или под этим видео. Ты... Сам обучаешься, себя прокачиваешь, и тогда ты сам пропустил через себя, ты уже понимаешь, как задавать вопрос вашему партнеру или вашему клиенту, вашему ученику, который пойдет вам в коучинг или в программу. И принцип построения этих вопросов, приглашение людей к себе на обучающие программы, коучинговые программы, чтобы довести человека до результата, да? Только так вы можете обучать, иначе то, что вы делаете, это... Это неправильно, это не, не честно, потому что людей информации полно. Сегодня важно, чтобы вы дали им, помогли им дойти до результата. То же самое в МЛМ-бизнесе. Вы много чего знаете, и я тоже много чего знаю. Сегодня информации завались, но мы не знаем, мы не показываем путь, как мы прием человека к результату. Поэтому у вас должен быть путь, простроенный, как именно вы его приведете до результата. И тогда вы будете цены, но этому надо учиться. Что еще вам нужно задавать, какие вопросы? Например, а почему ты думаешь, что у тебя получится? А человек пришел к вам послушать, что вы там про тарахтите. Про компанию, про президента, про баночки, про скляночки, про круизы, про путешествия, еще про какой-то э, там свой продукт, какой вы продаете. Поэтому ваша задача научиться любить людей и давать им пользу. И на этих консультациях, которые вы будете проводить на практике, у вас откроется прям множество окошек, потому что там на сегодняшний день, я даю вам гарантию, 90% людей полный бардак, кувардак и каша. Вот пока вы не поймете, чего хотите вы, как вы этого достигнете, до тех пор вы людям также не сможете помочь. Потому что лидер MLM психолог, коуч, врач, любой другой специалист, консультант, будь то шизотерика, еще какая-нибудь там нумерология. Вы не думаете, я к этому нормально отношусь, просто я привязываю это к практической психологии на уровне действий, на уровне психики и тела. Поэтому я не критикую, а просто шучу, потому что часто люди плавают в облаках, а на уровне практических действий, а что же нужно делать, они как бы, ну не очень. Поэтому... Любой ваш бизнес, любая ваша деятельность, будь то вы психолог, коуч, врач, преподаватель, должна быть построена прежде всего, что вы есть коуч. Коуч, который ведет до результата. Вот почему я назвала свои программы для коучей, консультантов, психологов, врачей, я их объединила. Потому что я увидела, что лидер бизнеса, Мультилевл маркетинг, сетевого бизнеса – это есть коуч. Он ведет до результата. Тогда вот этого вот дублицирование, вся вот эта фигня, это все тогда ложится. А просто бла-бла-бла слова – это ни о чем. А что же делать? Так вот делать, еще раз повторю, правильно, грамотно оформлена страничка с вашим УТП, кому и за сколько вы помогаете. Ваш контент, видео и э, письменный, да, вначале будет тяжело, но нужно делать. Делать и делать, еще раз делать. Не знаете, смотрите у кого-то, переупаковывайте под себя и вы свои мысли пишите. А, грамотные, красивые фотографии, не жлобитесь на свои фотографии, но этого мало. Это не есть пока еще бренд. Бренд, когда вы проактивно работаете и приглашаете таких же, как вы. Вы псих по-хорошему и психов приглашаете. Проактивных психов, понимающих, что творится в мире и что вам нужно делать. И тот же коронакризис использовать во благо. Почему? Пока одни кормят свой рептильный мозг и боятся, те, у которых мозги неокортекс настроены на развитие к себя как человека, быстро, проактивно заряжены и успевают и отдыхать, и приглашать, и писать статьи. И постоянно, постоянно, каждый день у вас должно быть 2-3 Человека, пришедших к вам на консультацию, у которых вы, еще повторяю, не впариваете, не манипулируете, не рассказываете про ваш продукт, про ваши баночки, про вашу косметику, про ваши путешествия, про ваши круизы, про вашу психотерапию, про ваших, про вашу там треугольник картмана или про... Что там еще куча у нас всего, всяких там есть, да? Хроники Акаши и, и, и всякую там э, бредятину, которую у нас сегодня полно. С людьми говорите на их языке и спрашивайте, чего они хотят. Только продвигающие вопросы коучинговые, помогают человеку соединиться с собой, продвинуть его в осознанности, вы поможете, себя прокачаете, узнаете, как практически. Вы изучите на практике эту психологию людей, практическая психология в жизни. После 100-200 консультаций, проведенных вот так вот с людьми один на один, в проактивной, проактивной фазе. Вы прокачаете так свою уверенность, вы научите говорить, вы научитесь говорить, выступать, а дальше вебинары, а дальше приглашение уже в массовом своем количестве людей, но без Общение один на один, без прокачки вот этих страхов. У вас ничего не получится. Страх продавать на самом деле главным одним из главных является. Поэтому ваша задача не продавать. Нет, забудьте про это. Ваша задача давать пользу людям продвигающими, открытыми коучингами, вопросами. Конечно, этому надо учиться. Конечно, я тут такая умная, потому что я уже около 25 лет только психологии, психотерапии и тренер личностного развития являюсь. у Множество программ, которые я провожу и за границей, и в своей стране, и онлайн. Конечно же, я такая умная, потому что я около 10 лет в онлайн. Конечно же, такая умная, потому что наработала опыт огромный. Конечно же, такая уверенная, потому что я провожу множество этих вебинаров, трансляций, довожу людей до результата. А это дает очень хороший такой вау-эффект уверенности в себе. Поэтому кто вам поможет практически прокачать себя? Практик. Кто вам поможет задавать друг другу вопросы, себя прокоучировать? Практик. Человек с медико-биологическим образованием, имеющий уже опыт, угу какой. Поэтому что вы будете делать в этом трехдневном практикуме? С сегодняшнего дня начинаю. Во-первых, я покажу на примере кого-то из вас, как задавать вопросы и как продавать, не продавая, исходя из того, что вы хотите продать человеку. Услугу, терапию, программу свою какую-то. Пригласить тебя к себе человека в первую линию, адекватного человека. Не те, которые сопли розовые на, на локоть вот так вот намазывают, приходят на эмоциях потому что в MLM бизнесе, как правило, низкий порог входа в бизнес многих это настораживает, как это особенно бизнесменов, которые знают, что открыть бизнес в MLM бизнес вообще надо от пятерочки долларов минимум, чтобы какой-то бизнес открыть, там какую-то лавку, какой-то там ларек открыть, какой-то там, да, кафешечку, там какой-то салончик какой-нибудь от пятерочки и выше, правда? Но мы сейчас понимаем, что кризис и люди пришли в интернет, и тут уже хочешь не хочешь надо развиваться. У кого-то дети, у кого-то старость придвигается, у кого-то еще чего-то. Ничего на голову не упадет. Так вот, что вам важно делать? Приглашать людей, приглашать и приглашать, и давать им пользу давать им пользу, задавать им правильные, грамотные, продвигающие коучинговые вопросы и никому ничего не впаривать. Программа эта или MLM, в которой люди пришли на эмоциях, повторюсь, и не понимают, что это вклад в себя прежде всего, в свое мышление, в умение общаться с людьми, умение давать им пользу, а не только бабло видеть, пользу людям давать вот сегодня какая польза была от меня? Что сегодня вы получили полезного? Мы говорили про активность, про психов. Мы говорили про вторую волну коронавируса. Мы говорили о том, чтобы построить первую линию, если вы МЛМ-предприниматель, 5-10 человек в ближайшие месяц-два нужны ваши активные психические действия. Хорошим быть психом, продавать на консультациях. Мы говорили о том, что если вы коуч, психолог, врач, преподаватель, то ваша программа, помогающая людям улучшить качество жизни, должна быть тоже через коучинговую консультацию, на которых вы не продаете, не впариваете, а задаете правильные, продвигающие вопросы. И человек сам принимает решение, пойти к вам или нет, или прийти к вам в следующий раз. Была польза сегодня от сегодняшнего эфира? Если была, прошу смайлики, прошу от единички до 10 в чате. И сегодняшний интенсив, трехдневный практикум, как продавать, не продавая, прокоучить себя, научиться продавать, задавать вопросы друг другу, как пример продавать своим клиентам, ученикам, партнерству в вашем бизнесе. Об этом будет три дня. Несколько раз вы позадаете вопросы, прокаучируете, поспрашиваете, получите невероятный опыт, инсайты, осознанность 100% повысится, как будто вы прошли годовую какую-то программу. Да, потому что это практическая работа. Ссылочка на практику в шапке профиля. Если была полезна эта встреча, этот эфир, дайте, пожалуйста, Обратную связь. Я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, тренер личностного развития, лайф-коуч, интернет-предприниматель. Была с вами на связи с темой, кто такие психи, в хорошем и плохом смысле, с кем хочется и важно общаться, для того, чтобы уже через пару месяцев выйти на доход от тысячи и более долларов. Пока. Вторая волна короны не накрыла нас. Ну, кого накроет, кого наоборот подымет. Всех благ. Пока-пока.